Добрый вечер, уважаемые друзья. Да, действительно, мы впервые проводим митинг в таком формате, что мы поднимаем проблемы не отдельных регионов, не отдельно Московской области. Мы заявляем об общих проблемах Москвы, Московской области, присоединенных территорий, так называемой «Новой Москвы». Это те анклавы, которые образованы вокруг Москвы, никак не связаны с ней территориально. И мы говорим о том, что та градостроительная политика, которую сейчас проводит и столичные власти, и правительство Московской области, она действительно заводит наши регионы в тупик и действительно их ведет к совершенно настоящей экологической катастрофе. Более того, эта политика является угрозой жизнеобеспечению Московского региона, который является столичным регионом, и является, по сути, угрозой национальной безопасности нашей страны. Это, Меня зовут... Меня зовут Филипп Григорьев, я живу в поселке Моженка. Наш поселок находится буквально рядом с анклавом Новой Москвы под Звенигородом. Анклав, который находится в 38 километрах от Кады и территориальность Москвы никак не связан. 24 декабря прошлого года прошли слушания по поводу генплана и правил землепользования и застройки этой территории. И на эти слушания местных жителей, то есть жителей сел и поселков, которые граничат с этим анклавом, анклавом не пускали, поскольку формально этот анклав присоединен к району Кунцева, туда сгоняли бюджетников из московского района Кунцево, которые, которые пачками подписывались за застройку и за этот генплан. А нас, у которых эта стройка пойдет буквально за забором, туда не пускают. Территория Рублева аркангельская согласно которому, э, согласно которому на указанной территории, принадлежащей Сбербанку, предусматривается многоэтажное жилищное строительство э, для 70 тысяч человек. В общей сложности на присоединенных к городу Москве территории в долине Москва-реки планируется... Размещение объектов нового капитального строительства не менее, не менее чем на 240 тысяч человек. 60% воды в город Москву подает рублевская и западная станция водоподготовки, возле которой планируется, собственно говоря, это строительство. Следует также отметить, что транспортное обеспечение присоединенных территорий в связи с специфическим расположением этих территорий, удаление от Москвы, будет неизбежно связано со строительством дорог э, в зоне санитарной охраны Рублевской западной станции водоподготовки. Проект продления Рублевского шоссе с мостом через Москву реку на территории рублева архангельской планируется провести через поселок Рублева э, в первом поясе зоны санитарной охраны Рублевской станции водоподготовки, где законодательством запрещено любое новое строительство. На вопрос разработчика проекта ГУП «Неепигенплана» по вопросу этого строительства получен отрицательный ответ из Роспотребнадзора, Департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также МОЗ водоканала Шестиполосная дорога пройдет вдоль ограждения Рублевской станции водоподготовки в непосредственно близости от резервуаров чистой воды. Перенаселенность и высокая плотной застройки прокладка транспортных коммуникаций сводит к минимуму возможность контроль со стороны полиции и других уполномоченных органов. А так... Добрый вечер! Добрый вечер, жители Москвы и Московской области, земляки, родные! Наша инициативная группа выступает против масштабной точечной застройки, которая творится как в Москве, так и в Московской области. Когда-то в Москве еще мэр Лужков запрещал точечную застройку, но что мы видим сегодня? Она на самом деле пронизывает все практически районы Москв Москвы. Что творится в Московской области, мы говорили на прошлом митинге и говорим сегодня. Это массовая, глобальная, всепоглощающая точечная застройка, которая уничтожает наш московский регион. Нужно сказать решительное «нет» этому явлению. Она про проводится на всех уровнях, на локальном уровне, под эгидой борьбы с э э ветхим, не знаю как это сказать, аварийным жилищным фондом, у жителей отнимается земля. Под эгидой ликвидации э количества обманутых дольщиков производится точечная застройка, которая уничтожает всю су существующую инфраструктуру. На уровне муниципальных образований мы видим образующиеся анклавы Мортенградов, Пиков, Кростов, каких-то там колец и тому подобных явлений, которые разрушают экономику государства. Все это выходит на уровень федерации. И получается, что в московском регионе, в московской агломерации, неподготовленной для этого скапливается вся территория, все население нашей страны. В 2009 году я купил земельный участок в Восточной Перловке. Замечательное, красивое, историческое стародачное место. Естественно, я даже не мог предположить, что через несколько лет найдется инвестор, который под предлогом того, что нужно расселить ветхое жилье, соберется этот инвестор ликвидировать Восточную Крыловку как место, где имеются малоэтажные дома. Я вам расскажу кратко о той борьбе, которую еще вам предстоит пройти, потому что мы прошли все этапы, дошли до Московского областного суда, и сейчас вы это узнаете. Что вам еще придется? Регламент маленький, да, извините, хорошо. Так вот. Проводились публичные слушания Членом комиссии по публичным слушаниям Был в том числе и я и еще два члена ТОС Восточная Перловка 500 человек присутствовало на публичных слушаниях И 90% сказали нет Многоэтажной застройки Восточной Перловки После чего по закону Составляется заключение комиссии Публичных слушаниях И э, принималась новая редакция Правил землепользования И новая редакция должна была быть перепередано на утверждение Совету депутатов. Так вот после того, когда прошли публичные слушания, мы четыре раза обращались к администрации города Матища с просьбой сообщить, когда будет принято решение о проведении заседания комиссии. Так этого решения мы не дождались. Администрация сама составила заключение, которое считала возможным и передала его в Совет депутатов. Совет депутатов дружно проголосовал за новую редакцию правила землепользования и застройки, после чего мы обратились в московский, област ну, сначала Матичинский суд, потом московский областной суд, потому что э, согласно кодексу административного судопроизводства сейчас эти вопросы рассматривают субъекты, суды субъекта федерации. В данной ситуации рассматривал областной суд. В областном суде мы сказали, уважаемые судьи. Э, Правила и застройки в новой редакции, они полностью противоречат генеральному плану. На генеральном плане нет многоэтажек. На генеральном плане Восточная Перловка – это дома средней этажности и малоэтажки. На генеральном плане нет офисов и административных зданий до 21 этажа. Однако суд сказал, что, вы знаете, публичные слушания, они не являются обязательными для власти они носят рекомендательный характер поэтому мы считаем что генеральный план есть да, он не должен вроде как по закону противоречить, то есть правила земли вроде не должны противоречить генеральному плану но мы считаем что в данной ситуации генеральный план не является документом имеющим высшую юридическую силу а... А вот, я, мне кажется что сейчас нет ни одного района Москвы, и ни одного города Подмосковья, Московской области который бы не сталкивался с той проблемой вокруг которой мы сегодня собрались. Я хотел сказать по поводу того, что является причиной этой проблемы. У этой, прич... у этой проблемы, на самом деле, есть очень много причин. Они лежат далеко не только в законодательстве, касающемся градостроительной политики, но и многого другого. В первую очередь речь идет о системе налогообложения. В Москве за счет того, каким образом у нас устроена налоговая система, концентрируются деньги со всей страны. И именно поэтому, да, понимаете, что застройщик не может строить, если у него не покупают. Да, люди стремятся в Москву за этой концентрацией денег. Бюджет Москвы невероятно огромный. Он позволяет тратить на никому не нужный фестиваль варенья тройной годовой бюджет малого города Тверской области. И эта ситуация требует, как ни странно, гораздо более сложного решения, чем выражение недоверия губернатору, выражение недоверия мэру, поскольку это не изменит общей тенденции, с которой сталкивается наша страна. Вот этого высасывающего агломерационного процесса, захватывающего все города, поселки и села России, стягивая людей и финансов в Москве. Это требует действительно очень серьезной законотворческой работы. Да, поэтому мне кажется, что важно подчеркнуть, что без это, активного участия в предстоящих выборах в Государственную Думу ситуацию изменить невозможно. В итоге это приводит к чему? Приводит к тому, что вот я вот сегодня ехал сюда, ну, наверное, около двух часов. Все хотят передвигаться, жилье строится какими-то фантастическими темпами, которые даже Стаханову не снились. А э, дороги, э, общественный транспорт, э, да и вообще инфраструктура, она не развивается. Это называется классической схемой. Приватизация прибыли, национализация убытков. Э, чтобы вы понимали, э, допустим, если вы захотите построить то же самое в Барселоне, ну, во-первых, вы это не сможете сделать по, э, чисто по эстетическим соображениям. Но даже если вы захотите это сделать, вы э, затратите примерно э, 4 раза больше денег на то, чтобы обеспечить то, что вы построили инфраструктурой.